Всем привет, дорогие друзья и подписчики в мой канал, меня зовут Макар Апельсиев. Мы будем играть в Касмофобию. Короче, в Касме. Ставь лайк и подписывайся на канал, если хочешь больше таких роликов. И не нажимай, не забывай поставь лайки, подписывайся на канал. Ссылочка в описании на канал Фобокс. Удачи и всем удачи. Просмотрим. Так, начинаем. О, я маньяк. Я мучаюсь. Маньяк. Так, пошлите. Так, Это давайте... наша кость будет мучить? Какая-то... Люди, люди, какой призрак? Могу... А вы там вещи взяли, Люди? А вы вещи там взяли? Какие вещи? Там же вещи надо брать. Какие? Люди, у... Вот у меня... тут соль, соль лежала. Так, какой соль? соль? Люди, у меня есть блокнот. А, у меня какие-то... Я хочу тоже... Тут соль У меня тоже есть блокнот, не люди, проверишь. Давайте выберем... Давайте выберем что-нибудь. Тень, полтубер... Это был не демон. Эм... А зачем вы кликаете? Да. Не тыкайте никуда. Ты кто к... это выбрал? Кто дебил? Я не знаю. Тедди, вы должны догадаться, кто это был. Там надо сложить все в папки! Это сложить. вы должны пазлы все сложить. И потом выяснить, кто это. Если нет, то все, игра заканчивается. Балбец. Вы лохи тогда. Кто больше проигрывает, тот лошара. Кто отвечает неправильно, вот. Того, того будет ждать наказание, все. Тедди, получил наказание. Раз. Успокойтесь, а. Два. У меня есть три. Так, по, по одной проблеме я не стану. Но я снова стал. Берите вещи, да только да берите я. вещи, которые вы можете пользоваться. Вот тут лежат вещи, Тедди, глаза разуй. Тут лежат вещи кнута. на полочках. Угу. Угу. Да, да. Да. Туда жало. Нажимай на это на компьютер вообще не нажимай. Это райд был по-моему. Олег, беги. А какая наша задача? А вы что, звуки не слышите? Я, я слышу, слышу, да? я слышу. У меня уже страшно. А мне, о, гробик, я а лягу. Надо узнать, или что? Да, кто надо узнать кто он? Костя. Так. А кто он? Он какой-то из призраков. Кстати, вы тоже можете, если вы наступаете, это не факт, то что я наступаю. Да, люди говорите, если вы наступите на датчик движения. Да. Поставьте. Я его... Так, все, я мучаюсь, что вам подсказываю тут. Это, Вас это я. А Я один тут, тут хожу как бог. Да, это. А сейчас. я слышу пеленку. Это я. Да это я, слухи! Уровень активности 0 из 5. Где люди мне страшные? Я вообще это один... <глушает> <вы не глупите> ага. Ребят, повышьте звуки, потому что у меня связано со звуками, поэтому повышьте звуки. На у меня это, у меня на стоят, ты <соцентричные> Активность 2 из 5! Активность 2 из 5! Что это такое, что за звуки? Нас тут убьют, Олег, ты понимаешь? Он убьет. А активности вот тут нету. Активности 1 из пяти. О! Огромный Свет выключили, бегите! Куда бежать? Шкафчики. Иго, за вами, мои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 Война закончена, вы можете теперь выходить. Не не не, это не мне стресс стресс Кот, ты вы, вы, вы не кот, кто это был? Не, не выходите, пять из пяти. Он недалеко, он недалеко, он пять из пяти активность. Четыре. Пять из пяти, он здесь, а? Мне сдохну я, кажется, это не Господи, как страшно. Костя, справа. Тут дверь пытается открыть? Это, это Костя, мы сдохнем все. О нет, нам конец, Олег. Прости. Олег, не конец. Я иду к вам, Олег, я же ваш шкаф трогаю. Открыю. А, закрой! Закрой. Ребят, вы тупые. Вы сейчас, наоборот, должны ходить. Потому что сейчас зако я закончил охоту над вами. Нет! Охота начинается, когда у вас э, там, э, увидел, темнеет вы, экраны. Когда светло, вы, вы должны выходить. У нас не светло, да. У меня светло, светло. Ну, А да. ты да, что ты недалеко от нас недалеко от нас стоишь, а Костя? Да, и наш шкафчик открывал. У меня есть блокнот, что делаешь? Я руку пеники, ребята, Вот ты выходи. Ты выходи. Вот ты выходи. Тебе надо, ты и выходи. А я, я, я приду к тебе. Карли, Карли, расскажи. Знаешь, раз, что вы такое? Костя, что ты возле нас стоишь, а? Да, мы же знаем. У меня дверь сама при тебе открывается. Потому что это Костя взламывает тебя. Олег! Дай мне! Это, ты? это кто Это кто? А это или это? Закрой! Не... Закрой! Люди, help me! Нет, мы тебе не поможем! Люди! Вот, вот, эти... вот, и... вот тебе какая-то хрень! Черная хрень! О, ты, тень! Костя тень! Костя починил? Не хочу выходить точно! Ой, какие-то ры рыготы какие-то О, ёшка, Рала! Меня долбанули что, что случилось с Крупной? У тебя есть расстрелы? Меня долбанули, и я умер Надю, у тебя что есть? Почему а я его не набирал? Олег, теперь Олег, ты умираешь. я остаюсь с тобой в одном шкафчике Убей его! Я его Убей не вижу! Я, хрена, я убил Луку, вы можете сейчас выходить, это не интересно, когда вы сидите и ничего да, не делаете. Люди, выходите, выходите. Вы меня, так, вы меня так не победите, пока вы не будете выходить. Если вы будете стоять так в шкафах, вы никогда не, не узнаете, кто я, я вообще убью вас. Ты, ты тень, Костя, мы знаем то, что ты тень. Нет. Да, ты тень. Олег, давай с тобой. Выходите, я уже вообще ты на улице. Реально. Если вы ответите неправильно, я говорю. Так, странные звуки есть, Люди, нам нужно, короче, у кого есть книга, да-нет? иди за мной, короче. А там ответила на нее, На нее ответила, да-нет? Погоди, я сейчас а... <связывая> Люди, выходи... Если вы боитесь, то выходите в... на улицу. Люди, дверь, спустите. Странные звуки, взаимодействие звукнота. Что делать, Адвик? Странные звуки, отвечает... Не кликай, только никуда рает. Я знаю, как тут игру. Взять, я... Я Мне, дай дай Мне нужно... Мне нужно словить Кость на датчике движения. Мне нужно словить Костю на блокноте. Ты же понимаешь, как мы с тобой сдохнем, Олег, если мы походим вдвоём? Войну безопаснее. Федя уже умирает. Ой, потемнел. Кому-то иди... Сон, Ты потемнел. Я убил Мината! Как ты туда Ты серьезно? Ладно, допустим. Я уже отхосто не удивляюсь. Я вижу уровень, его активный... актив.. ай, отдай, отдай ай, эту штуку ты не умеешь а пользоваться. А дай мне эту набрали, штуку. ай, ай, ай, ай, ай, штуку кину Я ничего нету Мы просрали штуку, Люди, которая видит активность Люди, Она возле шкафчика белого Ты понимаешь, что мы Пока еще не... Это... Это это не да, нет? Как задать запрос? То, что? О, что? Что? Нас! Ай, Костя больно! Возьми, рядом с нами. Может, откроем ему по гостеприимному? О, О, все, идти, а, вот эту ли? дверь открыть! Нет, не так, не так. Тедди, выбеги! Тедди, выбеги на улицу, пока есть шанс! Доложи все! Таня, доложи все! Правду доложи! Ребят, вы знали то, что... Uh, пока не идет охота, я трогать вас не могу. Я могу следить, я могу открывать двери, но бить и убивать. А так мы откуда знаем? Ты можешь бить нас обмануть и сейчас охота не идти. Я тут нормально. Соли нет. В смысле? Ой, соль, Бедный Олег, ждать. Бедный Олег, а вы как-то -то это тоже делать. видишь, да? Райт, right, yeah. пошли, я пока догадываюсь, кто он. Умри, умри. Только что была э, связь с книжкой. Дохни, дохни, умри, умри. Что это означает? Давай. Странные звуки, басбетак. Ааааа, здесь всё с предмета... Ну вот это нормально, наверно. Ступа... силят. звуки. Отвечай, вот это снайперы. Короче, я думаю то, что он тень. Нет, Олег. Смотри, это не тень. Страшные звуки слышали? Есть, были. Ответ, да нет, ты отвечал. Был. А показывал свое обличье до охоты, до охоты, охоты. А? Нет. Нет. Нет. Тень это может, а я не могу это делать, например. Странные звуки. Я либо демон, либо полтергейз. Все, вот подсказка. Ищите дальше подсказки. У вас еще что вы там еще не используете? Я еще на датчик не наступал. Я еще много чего не сделал. У меня почему-то датчик там датчик пропал вместе солью.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 Потому что мы как бы с, с... Райдером на улице. Все пришло. Зомби нету. Там всего лишь три призрака. Он не тень. Он или демон, или полтергейс. Оставляй по дому! Не тут! Рай, ты тупой! Рай, то дай мне датчики все, пожалуй! Он взял, поставил на датчик еще один датчик. Не, реально! Ой! Сейчас, сейчас она не выключится. Стоять в комнате поставим, чтобы, значит... Кажется, я запонял не делал. Нет, Это ты там в шкафу сидишь, Тедди. А они вышли оттуда. Да, ты здесь игру в шкафу сидит. Да, мне страшно, понимаете, я боюсь и хоро. Ой, тоже самый. Где мы боимся, чтобы ты понимал. Эээ, ты Сейчас ко мне зайдешь, Костя, ты вот этот тымон. Заёшь, зверь, или вот это. Да, согласен, тот бедный штука мусор right, Райт, он тут, а! Он рядом с нами, Райт! Right! Что вы взяли? Он этот! Он, он, де он демон, он походу демон Или он Полтергейс? Кто там на датчики не отвечает? Хм, Олег, хотя а не смущать? Это что я могу на них не наступать? Нет, ты только что прошел там, где нельзя на датчики наступить. Нет. На... Где лестница? Да. Нет, не где лестница, а почему там, я возле не могу спрыгнуть там возле комнаты. Там возле комнаты, там возле комнаты было еще. Нет. Я был в комнате, Олег. И ты посмотри, я могу зайди в комнату и сам убедишься. Я могу пройти через шкаф. Ой, через стол. Он полторы. Погодите, люди, а со светом свет кто-то выключал? Он полтергейз. Он полтергейз. Он полтергейз. Смотрите. Знаю, Странные, звуки да там, там, там. Странные звуки были. Странные звуки были? были. А взаимодействие с блоком были. Ответ да нет было. Нет, с блоками не было. Я еще не с блоками взаимодействовал. С, блоком не с, с блокнотом. А, блокнотом были. От отвечал Да нет. Отвечал. Да. Взаимодействие с предметами. Нет. Я еще не взаимодействовал. Ну так ты не, не выключал свет. И свет я не выключал. Я тоже слышу какие-то страны. Тедди, да. вообще-то, мы тут с райдом пытаемся разгадать. Тедди сидит всю игру в одном месте. Костя, кофе. Потому что рядом с Олегом, я всем себя... я... страшно. Когда я, когда я хожу, рядом с Олегом... Не, он возле меня как бы. Я не могу открыть дверь. Охота началась. Эдди, он, это... он возле меня. У У меня уровень активности 5 из 5. Это нужен специальный прибор, который у меня. И как раз-таки, когда эта штука началась, я видел тень. А -а -а. Все а -а -а. прошло. Все прошло. Так. Я стричила, сейчас смех Смех да, я... А, это значит, я не это. один слышал это Где Тедди сидит всю игру? В шкафу Рай, спугаешь а, Рай, ты задел датчики? Вот иди в той комнате, где ты поставил В шкафу Думай, Лев, думай Олег, я вижу шаги, он рядом с нами. Погоди. У меня частицы включены, я видел. Кто закрыл дверь? Это он. Нет, это ты. ты не, вы не можете закрывать. Я не закрываю да -да. дверь. А еще видел рядом с собой шаги. Смотри. Задержу, он ответил на... Он ответил на соль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 ну ладно, Точно? Не знаю. Я не знаю, Олег. Ну, Вы вот упускайте же. самые такие моменты, я не знаю. Все, отвечай, Олег. Смотри. Нет, был... я был полтергейст! Райд! Боже, кто? Райд опросил нажимать на. Райт, я, был пол right, я пол сказал никому не трогать до, до неё, пока так, я не скажу. Новая игра. <соузъем> Никто, не без моего Люди, отдайте а а дайте мне, отдайте а кости штуку с демонами. Вы сейчас взяли, вы предметами эти бойцаться не умеете. Дайте. Кот. У вас там? Что нажимает, да а кто нажмет на кнопку? Никто там не нажимает. Там кот уже как оттуда. У меня предметов вообще не досталось. Люди, делитесь предметами, у кого предметов много. Так, нет, стойте, нет, стойте, нет, стойте, он может быть сразу демон и сможет сразу свой... О, так, тихо. Нет. Я с тобой ходить буду, я себя чувствую. Райт. А кто у нас? Это Тэдди, да? Да. Наверное. Опа! Я... Свет Дино? включил, взаимодействие есть, он где-то здесь. Взаимодействие с электричеством. все частицы, пожалуйста. Анимации, я частицы, я выключите по... все. Я их выключил. Я их выключил. Частицы, поэтому я отключи их. Да. Быстро отключили. Нет, так, одна активность. Он пока ничего не делает, как только включил. Звуки! Тихо. Сейчас какой-то звук был, как будто цепь притягивает. Нет, нет, нет, нет. Ни активности вообще. Вот, дай мне соль. Ты не знаешь, как солью пользоваться? Так, дай я соль. Подумал, кот. Сра... Я знаю, как мы сделаем, смотри. Так, вот соль, дай, дай, ты не знаешь, как ее пользоваться. Так, нет, здесь нет, он... Нет. Он наступил! взаимодействие, да, да. короче, с электроникой связан, он так взаим, да, с датчиками. У меня есть блокнот. Так, Обходим. У меня есть он где-то здесь, он прошел. Давай, так, вот не наступай на датчики, там мешаешь как нам. Слишних. Не надо за Олегом ходить. Ты слышал, цепи Цепи я тоже слышал, я тебе про них и говорил. Странные звуки, которые слышит только один человек. А, взаимодействие с предметом. Ну сейчас охота... Как хорошо то, что мы с Райдом пошли про проверить. А, охота закончилась. Костя, смотри, странные звуки... А, поставьте блокнот, Олег, да нет. Не я не, я просто читаю, что блокнот, он... Возьмите блокнот, да нет. Нет. Да, возьмите блокнот, да нет. Рад, какого фига ты хочешь с Олегом? Да, да Райд, или... Иди вообще нам помогай. Так, я сам сейчас посмотрю. Так, полки-старые звуки были. Но это не он, не полтергейст. Странные звуки, взаимодействие с блокнотом. Блокнот, не Блокно, а, дайте, дайте мне кто-нибудь. Хоть... Тихо. Блокнот, я... дай мне. Вот это что фейст, да. Да. Ты, ты должен ловушку. Мне кажется, это тень. Погоди, давай я смогла там сейчас Но еще проверим. Но все равно отвечать мы не будем. Вы что все вышли? Так, активность одна. А он где-то... Три. Активность три, ребят. Два уже. А активность одна, что? Она проверяет, когда человек рядом или когда он этот... <свистит> <свистит> Слышите эти звуки? Да, это звуки, которые слышат все. Взаимоди... Тедди, ты с блокнотом можешь своими вами действовать, тыкни по нему ПКМ? Кот, скинь мне соль. Он может с блокнотом, с блокнотом, с блокнотом, с блокнотом. Я слышу. У кого да блокнота нет. Да нет? Кот, бл... да, скинули, да умри. нет. Кот, да нет. Да, да нет, встань, да нет. Быстро, да, кинь мне, да нет. Кот, боже ты. Он ответил в блокнот. А что он ага. ответил? Да не ходи ты рать по датчикам. Райт? Right да отойдите вы. вот отойдите это теди ответь не на... на да нет Тедди ответь на блок ну да нет не надо. нет а, он на этаже. в окно стучит взаимодействие с предметами иди ответь на блок ну да нет Полтергей или тени или демон ответь нам Тедди, да или нет нет взаимодействие было я сейчас Так, Олег, шерпочку. читать, читать, идем читать, все возвращаемся. Люди. О, хватит толкать меня. Меня Давайте бесит. Активность Акци... Атака началась. Никуда О, не клипаем. Странные звуки так, были взаимодействие с блокнотом было. Подожди, это не Полтергейс, это либо демон. Видимость. А это тень. А это была не тень. Это, это было. Кто кем ты был? Дема? Это где он вот был? Этот и эйс Я да, не может быть. Почему когда... Почему когда я играл, у меня не было цепей? Я, я исключительно от этого был. Типа, у меня не было этих цепей, у меня не было еще Это звуки, которые Здесь слышат только быть. один. А. Ну, а вы слышали эти цепи, когда да, я Да, их слышит только один. Так, теперь я мы знаем, не... что цепи это полтергейс. Так, так все. Ну, теперь звуки да. придется не издавать. Ладно. На этом будем заканчивать. Если вам подписывайтесь на канал. С вами был я Фрумик. Всем удачи и всем пока-пока.